И всем снова здорово, дорогие друзья. Сегодня с вами я, Ван... на связи Ванек, И сегодня мы с вами продолжаем проходить Бэтмена. Архам Асалу. Бэтмена психушки, психушке. Архам. Так. Что тут надо? Так, Eidos Company. Four Writers Interactive Entertainment. DC, Rocksteady. И все. Unreal Engine. по Unreal Technology. Минк видео. Зменьте to Enter, Enter, Enter. Ну тут жмем Enter или не надо вообще жать Enter. Бэтмен Археми Сити грузится пока что он пещеры. 9 марта. Сегодня и продолжаем, короче. Я знаю, что тут айс отсюда. А -а -а. Блин, ты такой мне комбо пил, а? Ты бы знал. Он как дед когда бухуем? Ага. Я тут, я близко, я рядом, я даль, не я далеко. О, ну, Юсу Хайди. Да блин. Отлично. Используйте уклонение и быстрый батаранг. То есть на Ctrl на Q надо нажать. Ctrl на Q на V и вс. Так на контр на тебе. Он просто быстро не бегает, Бэтмен. Control. Control, бежать. Control, бежать. Control и на W. Эй, я тут, я сзади, я сзади, дружбан. Я сзади. Я сзади, я сзади, блин. Грубонидзы, я сзади. Грубонидзы, я сзади. А это еще один подобный титаном зараженный, ага. Ай. Эй, дружбанчик, дружбанчик, иди сюда. О, ой, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, Вообще нелогичная игра. Бегать на Space, тут приседать на Control, не, ну приседать на Control это..... логично. Бегать на Space, приседать на Control... Блин. Бегать надо, бежать жать сюда, беги сюда, беги-беги-беги сюда. Дай! больно черт я понял этих амбалов нужно поодиночке мочить Да я понял, что нужно использовать в Чтобы уйти от атаки Использовать себя раньше чтобы... Вы бы знали, сколько я от Джокера это слышал Вот, одну, одну полочку маленькую слили. У него здоровье. Бэт, да отбегай ты немножко. Отбегай! Отбегай! Тебе же отбежать надо. Короче, он сейчас либо... Нет, человек митнёт, парни мне, В мою сторону, но в меня не попало. А интересно, этот... Вот кому больно, так это мне Ай! А надо в основном уклоняться от его ударов, от его атак. Двадцатикратная кому, блин, практически на. Ай, блин, да пал, да не то я нажал, извините. Ай, блин. Чрт, забыл, что надо не на. Не что было надо было шагов. на.. <свят> Это ясно! Только взгляните на меня! Сейчас.. Знаю, знаю, знаю, знаю. Проходи, проходи, проходи, проходи. Я вообще не на тебя, не в тебя я кидаю. Вы мелочь не мешаете, а? Давай, давай, давай. А, -а, а? Да он тут и людьми кидается! Ну он тут и людьми кидается, оказывается, а этот псих. Ещё давай два. А, ладно, без пятнадцати. Бога ваш в душ мать, Брюс, мастер Брюс. Брюс Уэйн, бога твою в душ мать Марту Ай Зин. Ого, твою душу, мать! О, да, да, знаем, да знаем, что ты сейчас скажешь, добейте его. Ага, меня добили. Они а в это. Их же свой же. Их свой же убивает, а? Поэтому на Сити, кстати, ходжи будут проходить, пожалуй. А пока что проходим Архем Асайлом. Пока прока, пока что проходим лечебницу Суархем. Блин, я же видел, как этот Недобейн брал этого человека. Почему его название до Бэйна, Ну, потом поймете. Бэйн это злодей из вселенной Бэтмена. А... Нет, даже не Архама а просто из вселенной игры Бэтмена. Из вселенной комиксов и фильмов Бэтмена. Ну, ну он тоже такой... уворачиваться от его ударов он бьет мама будет здоров короче сильно бьет короче этот недобейн. почему его называют недобейн да потому что это псих а бейн был не психом бейн был нормальным парнем нормальным мужчиной Ах Не пойму, Джокер ненавидит нас или любит, а? Бэтмена, честно, честно говоря Да мне сзади чел один заперхло, а? Помогите мышки, Укра... Уклонение, выиграть время для маневра. Ай, блин, забыл, что надо на. Потом в, в игрушке Бэ, Бэтмен Архэм Сити будет потом вы видите вы можете увидеть, потом Бейна будете. Когда я буду, конечно, Аркэм Сити проходить, если я, конечно, не забуду. Нет, хотя стоп как я его я про эту игру забуду. Не да за Бэйн давай! Бей! Беги сюда, не до Бэйн этот. Не, на. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Беги сюда, не да, Не да Сюда, пожалуйста, плиз. Hold the life, сюда, Here. не до бейн! Пожалуйста, сюда. Беги Беги вот сюда, вот не до Бейн. Реально, похож на Бейна Ну, короче, когда будет замедленная съемка, значит это он приготовился уже бежать. И готовиться надо бежать, бегу. Мне больше, честно говоря, эти до, доставляют неудобства. Мелкий, а не большой этот. Но если бы. Если бы не сложность более сложная, то я бы и не жаловался бы. А нет, так сложность нормально поставили. Ну на харде. Ну немножко. Посложнее будет. Когда я буду Бэтмен на Архмем Сити проходить, вы поймете, почему я ему недобэйном назвал? Пока ж мне надо использовать спейс и уклоняться. Как я понял. Недобэйн! Беги сюда! А людьми кидаться не надо. Люди, они живые тут. Вроде как. Один уже от... А, а, а есть некоторые люди, родившиеся в этой больнице. В этой психушке и все. Вот они тут и живут. Или в Batman Arkham Origins есть, конечно, я.. Есть, конечно, у меня будет желание записать эту игру. залипание клавиш включился ага, а ведь решил не провоцировать не свои изображения свои проблемы особенно с дедом на youtube то есть если я занят чем-то на YouTube, то я занят исключительно на ютубе да я жал спейс все все нормально короче справились с бэйном ну и куда дальше что делать дальше не до не включаю, уничтожить. Вот он так, на... Архам на запад. Так, да так сюда, вроде бы. Да, ну сюда. Не, ну куда дальше-то идти, а? Зачем вопрос? Тут ТЭФ не горит, как бы. Как не зажимай, зажимай ее. Тут F не горит. Может сюда. Так сейчас. Это так. Сейчас, сейчас, сейчас. Извиняюсь, ребятки, это немножко так. Да нормально, короче все, нормально. 163, сейчас посмотрим, что надо дальше. Вот вопрос такой, самый интересный, главный. ч дальше делать? ч делать дальше? Браузер. Тут мини-босс был, так. О, может быть секвенсор, кстати, этот. Так. Нет. Сейчас посмотрим, что надо делать. Ну, прошли мини-босса, ребята, маленького. Точнее, мини-мини-босса прошли, Да. Прошли мини-мини-босса. Так, в этом Проходим дальше. Так, смотрим. Что надо делать дальше. Так. Так, стоп. Тут написано, проходим в шахту этого лифта, вот этого или, или вот этого вот. Нет, тут держится пирта. Так, проходим в шах... шахту лифта. Проходим в шахту лифта. Наверху разрушаем стенку, внутри двух харк, мы ломаем стенку, на среднем смотрите на самом верху. Не, ну я реально с вами тут, ребята, не знаю, что делать дальше. Вот реально, не мы прошли этого босса, мы прошли этого мини-босса с вами. Ладно, ребят, короче, давайте, я надеюсь, что вам серия мини-эпизод, такой мини-босс понравился наш. И поэтому давайте всем пока-пока, до следующих серий в Бэтмен. Увидимся в Архиме, пока-пока.